всем привет сегодня я планировал записать второе видео по drag and drop для touch устройств и при тестировании заметил ошибку вернее неприятность по каким то странным причинам объект который у меня раньше идеально работал и перетаскивался теперь становится невидимым я несколько часов потратил на поиски решения почему это сломалось я думал что это проблема с браузером и его обновлением последним во всех браузерах протестировал а потом я заметил что это же проблема на всех сайтах наблюдается вот допустим изображение а мы его тащим оно должно появляться полупрозрачным а этого не происходит долго ломал голову в конце концов нашел решение и это просто проблема в теме я для себя сделал тему себя настроил, чтобы красиво было, типа ночная, но из-за того, что тема у меня своя, каким-то образом она это ломает. Такое простое решение, если у кого-то не работает, то проверьте, возможно, дело в настройках темы.